Приходит в секцию по йоге, а для него это его родная культура, для него это все общее общеизвестно, он йогов наблюдает с самого рождения и детства, и для него ничего нового нет, у него дедушка йог, у него прабабушка была йогиня, там еще больше-меньше кто-то как-то с, с этой культурой не знакома, это и религия, и все, что хочешь. Но им для любого, инду, любой индус он очень мягкий, он очень пластичный, он по жизни по своей ходит босиком, и он никогда вы не увидите сельского индуса разжиревшего или какого-то. Он настолько пластичный. Теперь он приходит в секцию или в какую-то ашрам или еще куда. то Им говорят сядь так, он сел так. Ему говорят, сядь так, он сядь так. Да как, как ему не попросили, он сам себя может в узел завязать, и ему еще более всего от любой этой позы очень комфортно. И ему объясняли, что не поза главное, а качество ее исполнения в плане симметрии право-лево. Это раз. Что главное, это эффект, который, который поза дает на твое, твой организм. Как ты внутри за счет позы перераспределяешь и кровоток, и энергоресурс. И вот теперь уходят годы на то, чтобы он это в себе почувствовал, ощутил, чтобы слова гуру-учителя до него дошли, и он, учитель, увидел, что он понял то, что он до него доносит. И он, учитель, и руководит его медитацией, и его сосредоточением, и пошаговым прирастанием, и в понимании, и всего, что угодно. Самое первое из самых таких очень обще общественно известных пост ее их всего три. Первое, это гора когда стоит человек стоит как скопанный на двух стопах и пытается всячески внутри себя пропустить отвес в центр площади опоры и наздевать себя на эту линию отвеса каждым горизонтальным срезом насколько у него это получается мы увидим или учитель увидит потому как он ее выполняет. И он в этом совершенствуется. Понятно, что человек, у которого кифоз, сколиоз, перекос таза, он в жизни к этой позе -то подойти не может. Даже если он мужественно встанет на две ноги и будет стоять, то это... Позе гора или позе стоять столбом не имеет ни малейшего отношения. О, это поза не кривого столба и не кривой горы. Понятно. Теперь вторая поза. Это перевернутая поза, стойка на голове. Она зеркально в этой плоскости симметрична. Опять он должен тебя, себя стоя на голове, нанизать на эту, на эту ниточку отвеса от копчика до макушки. И опять, теперь опять перевернулся в стол так, перевернулся в стол И говорит, у меня вот здесь ниточка. На пол сантиметра смещена, я никак не могу ее поймать, чтобы она проходила через те же точки. Третья поза, которую мы все знаем, это поза трупа Шивасана. это поза трупа, когда человек ложится на пол, полностью снимая с себя гравитационную нагрузку в вертикальной оси и пытается расплыть. Растишься по полу. Мы ее называем поза релакса, поза расслабления, поза отрешения, как угодно. Но э, это эта часть. А ее физио-физическая часть, что он растекается. Каждый зажим в сосуде, каждый зажим в мелких мышцах, каждый зажим пальчика, каждый зажим глаза, но там мышц каких-нибудь, которыми он моргает или чихает, и не знаю, чем там, гортани, всего, он все должен и превратиться в труп, потому что у него нет ни малейших признаков подергивания, движения или напряжения. Мы если увидим у трупа напряжение мы говорим ребята подождите он живой мы увидели у трупа напряжение или магнул нам подмигнул все хранить нельзя надо спасать человека.